Кто Супермен? Он супермен. Я супермен. <решит> Нет, давайте лучше именинуцию все закидать. Реально. Давай, три, четыре. С днем рождения, вот так тебя. <решит> <Не> <решит> Короче, тут... читаю, она сейчас спит, а я пока оденусь, возьму штатив, поставлю тихо камеру, ну чё, поехали. Девочка, с днём рождения! Алло, привет, алло! Забыл, да нет, какое число Оу, oh, от в сити От городов до провинции Шлют поздравления дети Открой сообщение, снюхай, с днем рождения Дочка, качают города Улыбки, нас тысячи Поздравления шлют тебе, открытки Праздную для тебя весь этот хэппи и смог бы, сорвал бы Звезды, свел мосты, а честная чурка Поздравления мои, прими Желаю, дочка, крепкого здоровья Точка, учебы на 12 В школе, быть в Ютубе в топе, с любовью не шалить и папу слушать, оставаться такой красивой. Эй, снюхай с днем рождения, дорогая мила, милая милашка. Эй, с днем рождения, моя рэп-девочка. Снюхай тебя! С днем рождения, Лерочка. Эй, снюхай! Ну как? Ну, распаковывай свой подарочек. Мы все хотим посмотреть. Фух, я еще не умумался, ребят. Это а да только спал. встал быстро одел бейсболку Ходил а футболку? <смех> Хочется? Пол тебя Ты уже в школу опоздала, сейчас быстро едем в школу Видишь, какая бабочка? Блин, тебе посадил я бабочку Бабочка села ей на подарок а сейчас мы бабочку открепим ну, классно А, больно, не надо О, Видите, какая у меня уже бабочка? Мы все в ожидании. I Мы I все в ожидании. Итак. 12 лет сегодня есть. Это айфон. <re conhecười> Круто, да? Вот это крутяк, я понимаю. У меня айфон. Прошлый, прошлый телефон у нее украли, ребята. Цыхание, кстати, украли. С рюкзака да, вытянули. Ну что, рада? Ну так, а что надо сказать? Спасибо. Вот это телефончик. Так что смотри, только не потеряй. Мне подумают. Так, давай, в общем, сейчас надо в школу. Собираться. А может в школу не пойдем? Не-не-не, надо в школу обязательно. Нельзя проваливать предмет. В общем, сейчас едем в школу, потом дальше смотрите. Итак, друзья, сейчас мы едем гостей встречать. Мы заказали столик в пиццерии. Деток ждем, Лера ждет своих друзей. Да. Hi, friend, я одел бейсболку. Так, я думаю, будет лучше. Ты счастья, здоровья, все успехов в жизни. Спасибо. Это день рождения, желаю счастья, здоровья, всем равно Спасибо. Ты вино выбираешь? Я. Я. Я пиццу. Я просто... Шинка, да? да? да? да? да? который чуть ли не разбился разбить и магия у нас двицал только все <смех> Друзья, привет! Спасибо за поздравления ВКонтакте. Уже 1490 сообщений. Здоровья от кого? Надежда Покровская, да? Спасибо большое. Дальше. Так, кто это? Ника? Шикула. Шикула. Последняя. Поздравляю, солнышко, пусть все твои мечты сбываются. Ну, что скажем? Спасибо. Так, привет, Лера. Да, ну вот, Вера Лаврикова, а ну, давай. От Лавриковой. Привет Лера, поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе всего, что хочешь, ты пускай твои мечты сбываются, люблю тебя очень-очень сильно, днем рождения, спасибо. Ну, вот, спасибо большое, она. Сейчас, вот. А ну, закидали тебе стенку. днем рождения, днем рождения, днем рождения. Давай Лера еще на стене. днем рождения. Давай, кто днём там? С Это же я. Настя Ли... а, Ната Лис, Наталис, да, с днем рождения, успеха в Ютубе. С днем Поехали. С днем, рождения, с днем, рождения, с днем Аль, что Дальше дальше. Так, кто нам прислал? Ярослав Захаров. А -а -а. Еще есть. Еще, Ну па, а ну тихо. Алена Дорофеева. Это, я так понял, это лютая подписчица, да, такая серьезная? А -а -а. Поздравляю Леону на замечательную поведенку, она говорит, ну, так, мне тоже 11 лет, когда у меня был день рождения, никто не поздравил. Но не будьте упрямыми, поздравьте ее или хотя бы напишите с наступающим, Лера, надеюсь, вам не слабо. Леона, спасибо большое. Лера, и мои поздравления. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья, любви, денег, добра, чтобы в твоей жизни было все хорошо. Фотография от меня. Надеюсь, что тебе понравится. рисунок рисовала я. Ну, круто. Спасибо. Ну, тебя, тебя еще со вчерашнего дня начали. Да. Лерочка, солнышко, лучик неземной поздравляю с днем рождения. Кто это? От кого? Елена Локтионова. Елена Лактионова, спасибо. Есть. Есть, красава. Красавчик. Ты просто. Короче, кто.. Поставила? А ну давай еще, Красавчик. Попадаю сразу. Подожди, не надо. Ай-яй-яй. кистью. Есть. Красава. Молоча. Есть. Супер! Есть! Да что ж такое? Да ты что? Ты почти у тебя стала и упала. Красавчик! <св -сак> <св -сак> Еще на горлышках встала. Давай, ну, Достань. Есть! Кто быстрее выпьет? По, у каждого почти по целому стакану Реально, там и кока-колу, и чай, и фанта Итак, на старт, внимание, марш! Все. Есть! Второй, второй, давай, давай! давай. Настя, не холодная? Настя, Пверки. не холодная? Точно не холодная? Гера, не холодная была? Ты первая. Второй, да, первый, второй, третий, а, нет, за 7. За 7 отсюда до туалета и обратно. Ты шо? Ты шутишь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, считай, десять, одиннадцать. 12. Все, 12 Ладно, секунд. 7, 6, 7. Ты слышишь за 7? Это что? Это надо быть Бэтменом брат. Что это? бла <с> Есть, поехали. <рис <yazdans> <рис> Сью, а что <шо>, нечестно? Провтыкала? Все, проиграла, реально. Тут честно, про. Тут все честно было. Гипноз. Спать. Саша, а ты? Я всего лишь твои слула. Не буду говорить за мной. Это секрет. Я скажу заповедь тогда твою. Где мой шашлык. Да, да, да. да. <сос> шашлык? Там твой шашлык. Где твой шашлык? Там мой шашлык. <сос> Теперь он <обменяйся> шашлыками. Рожденья. С днем рождения! С днем рождения. С днем рождения. <сос»> Ши. Снегер. <сос»>: Ещё, давай, давай, давай. Давай. Сильнее. Ещё. Давай. Помогайте задувать. Давай. Три, четыре. Есть. Нифига себе. Да они не тухнут. Все, это кто будет охоти? Соспитесь, я нет-нет, зачем? И давай следующий. Видео. Я вот так... Запомните, этот человек будет у разом ютубером. Я хейтер. Да. Теперь моя очередь Я, я хейтер. хейтер. Теперь моя очередь резать. Я хейтер Саша. Хейтер Саша. No looking back We started something Поехали, если... Ехали, ребятки, мы на боулинг. Будем сейчас играть боулинг. Пока в снежке. Вот. Собрались. Игроки, лучшие игроки. Не, давайте лучше менинуцу все закидайте. Реально. Давай. Три, четыре. С днем рождения. Вот так тебя esi copy copy Провели чудесно, сегодня боулинг у нас, и игры уже, аэрохокей аэрохоккей, пицца, вообще просто чудеснейшая. С малышной целый день, уже и задом кидают, уже кудят, и крутят эти швы как-то. Здесь пить у как Идите пиццу доедайте. Какая беда.